Ну, для начала мы обращаемся к главе администрации города Мурманска Сусоеву и мэра сейчас у нас нет. вместо него такая прямикова Тамара Ивановна. Открытое письмо. Уважаемый Андрей Иванович. А где мы мэра подали? Как там у У Не мы куда дели? Как там мы делаем. Не то, что мы делаем. Не Не Уважаемый Тамара Ивановна Андрей Иванович, в средствах массовой информации города Мурманска прозвучала информация о строительстве нового домика Маржей на Симоновском озере. О судьбе нынешнего здания и участки, где оно находится сейчас, сказано не было ничего. Для нас, любителей и профессионалов зимнего плавания, это место и домик дороги. Для нас это своеобразный храм здоровья. Здесь мы проводим время с пользой для себя и окружающих, крепнем морально и физически. Ну я кратко все. Не стал там уже расписывать. В связи с этим было принято решение о очередного собрания организации, на котором мы ходатайствуем о следующем. Первое. Оставить здание школы зимнего плавания на том же месте, где оно сейчас находится. Даже при завершении строительства и открытии нового здания того же назначения. Понятно, да? То да, есть даже да, если они да. построят, все равно, чтобы построят, наши оставили. Где хотят, что хотят. Это сохранить. Ну, оставили это одно. Дальше читаем. Второе. Сохранить исторически сложившийся вид здания без каких-либо перестроек и пристроек. Ну, чтобы да, они его да. не обделывали сайдингом да, никаким. Да, это да, нам да, не да, надо. Да, да. Третье. Сохранить режим круглосуточного и свободного доступа членам общественной организации «МОРШ» к раздевалкам и спортзалу. Это так наш вот... режим, котором мы сейчас работаем. Да, да, но здесь они могут упереться. Вот лучше это вообще не писать, потому что мы отвечаем, а организация всегда как бы за аренду. Галина Николаевна, подождите, дать этот до конца. Дать, четвертое, дать официальное разъяснение по перечисленным пунктам, в том числе посредством средств массовой информации. Это четвертое год. Также считаем, что строительство второго домика моржей на Семеновском озере экономически нецелесообразно. Можем рекомендовать, рекомендовать вам для развития спортивного зимнего ледяного плавания в Мурманске несколько вариантов. Какие варианты? Это строительство бассейна, где-нибудь там Среднее озеро. Среднее озеро абсолютно правильно написал. И еще для особо одаренных, кто у нас есть да, использование водочной двое. станции в зимнее время. То есть, если кому-то кажется маленькой. Туда. Я не расписывал сейчас, просто коротко написал ну, использование не, не, не лодочной станции в зимнее купить. время. Вот. При необходимости председатель организации, то есть я предоставил в развернутом виде все вышеназванные варианты с обоснованием целесообразности строительства их всех. Ну, это я, поверьте, сделаю грамотно. Вот. Но, это это 10%. Так, ну что кто хочет сказать, еще кроме Галины Николаевны, потом вам слово доставим. Я уже все устал. Да. Ну, Нет, очевидно, что То, Все, что думает Молодежь что тем, думает? Ну как бы люди так, среднего возраста понятно. будут держаться за это место. Пенсионеры тоже, потому что пенсионерам это все здесь очень удобно. <связано> близко, доступно, близко к обстановке. Тем, да. по это это, это, ну, мы это мы вторая лично, согласен. Это место выбрано. Нужно было 18 собраний. Скажи, пожалуйста, почему? Почему это место? А а, почему началось? Да, да. да. Ну об этом мы только можем догадываться, почему. Я подозреваю, что просто само это место. Морально устарел, написано. Морально устарел. Морально устарел. На этом месте... Нет, морально устарел домик. Да. Не место. Место на поверьте, всегда будет. Как устарел. не устарел По и а, да. потому, потому, потому что сейчас все решают деньги. Вообще, во во знаете, нет. Единственное, что мы мы нормально, я это, никто а не понимаю. Вот а, это этого переноса даже не потрудились встретиться с нами. Попробуем. Попробуем. Вот это возмутительный. Хотелось сказать, да, обратиться к власть просил. как бы председателя. Они даже не пришли, не спросили, где нам удобно, куда перенести, потому что это возмутительное отношение к горожанам эти постулаты, которые они говорят по телевизору, как они о нас заботятся, разбились просто сейчас ни во что. Мы живые люди, здесь ходят 50 лет, многие уже десятилетиями. Это их здоровье. Мы не мы ходим в поликлиники, было. мы не, не тратимся не на, стараюсь, на лекарства, а мы не создаем проблемы государства, сейчас, пенсионер, по потому что да. мы здесь черпаем здоровье. И да почему-то к нам... Да, мы общественная организация, но это не значит, что власти городские должны игнорировать мнение людей. Общественная организация? Это просто да, возмутительно. Да. Можно я скажу? Я хочу предложить, еще привлечь горожан к этому списку, предложить дарайфанам, мурманчанам, тоже подписать, показать им в средствах информации, где подписать, чтобы они тоже, а может быть, кто-то тоже имеет ну, блин, мнение из просто хотела, горожан. Высу, высу, высу, высу. Чтобы мы не одни выступали, вместе с жителями Мурманска. Ну, да. я вам скажу так, чтобы... Пока это только первый шаг, если диалога ну, не рифу получится, я продолжать не знаю, как это будет. Я не Пойдем как это будет. Я не знаю, как это будет. Я и там наш президент говорил о развитии именно массового, доступного спорта. Все рекорды начинаются с дворовых площадок. И обратите внимание, это цитата. Добровольных спортивных обществ, общественных организаций. Здесь не одна организация, здесь общественная организация Морж. Здесь постоянно присутствует Спарта, общественные организации, молодежные. Президент призывает к развитию доступности спорта всем группам возрастов. Извините, здесь не все здоровые люди сюда ходят. Вы видели, ходят и с палочками, и с этими. И вдруг в целях развития это ну, прямое. Решить доступность. Решить доступность перенести на ту сторону. А чтоб с палочками не видели, что вы ходите. Я могли не, не могли. молодые, а задорные, и задорные, да, задорные. И улыбались, и ходили, и приносили некую прибыль, То что, есть что То есть. спортивный центр. То есть президент говорит об одном. Кстати, президент обратил внимание, что это обязанность, прямая муниципалитетов, и важнейшая задача. А здесь все наоборот. Галина хочет что Могу добавить и дополнить. Дело в том, что... У нас э, движение белый медведь, которые сейчас чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы России, которые выезжают, они вышли из Моржовой организации. Если бы не было бы такой большой нашей массовости моржовского движения, не было бы этих чемпионов. Все вышли из нашего движения. И второе, второе, которое я хочу сказать, что у нас.. Так, второе. Э, второе я забыла а, ну ничего, эмоции. Ну что? кто еще хочет Дело в том, сказать? что у нас это движение уже существует с 1965 -го года, -го года. Домик стоит с 1975 -го года. И вот это вот движение, то есть вот наша организация, почему так организ... получилось? Мы э, обеспечиваем сохранность домика, мы обеспечиваем э, тренировки, мы обеспечиваем инструктаж. То есть тем, кто желающий, новые приходят. И это потому, что взяла на себя эта общественная организация. Поэтому эту общественную организацию надо обязательно сохранить. Но если домик отсюда уберут, организация как таковая иссякнет. Не будет этой массовости, не будет этого движения. И мы уникальный город в России. Где вот к нам приезжают со всех городов и говорят, какие вы счастливые. У вас есть домик, вы здесь можете круглосуточно заниматься переодеваться и тренироваться, вот. В других городах этого нет, люди за это бьются, чтобы там тоже какую-то выбить себе помещение, чтобы можно было свободно приходить, купаться, и тренироваться. Вот. А теперь, да, то есть вот это вот все, что говорю, какие заслуги наши чемпионы имеют, это все в итоге, то есть на самом деле, жизнится на, на базе нашего движения, широкого движения моржей. Вот. А это уже единицы, которые поднимаются в чемпионы, то есть ну, их бы не было, если бы не было этого домика, если бы не было Михаила Ивановича, который вот это все, энтузиазм, все заложил. И теперь, естественно, наша вот просто задача, наша Сохранить. Сохранить, Сохранить это все, отстоять да, это все правильно. Потому что ради всех, кто вот годами сюда ходит, десятилетиями многие ходят вот, Детей сюда приводят, это удобно, потому что здесь очень недалеко от остановки А то, что им здесь парковка, эту парковку в конце концов можно найти, сделать где да, можно Недалеко да. и, и дойти даже на, если на, от на э, на центра на торгового вот, Как у нас многие сейчас уже стали да. славлять, там машины да. ходят сюда, песочком Поэтому, Поэтому надо бороться, надо бороться, Хорошо, мы будем бороться, чтобы власти да. знали. Если нас не услышат, мы будем бороться дальше. Не да. дадим предать затвению да, память Николая Так Кто не подписался, да, да, ходит подписной диск. Так, говорите. Я хочу сказать, что надо разделять спортсменов, которые составляют нашу команду, авангард. Представляет город Мурманск, и надо разделять любительский спорт. То есть у нас Дорога. больше любителей. Вот. Средний возраст, ниже среднего возраста. Это две разные вещи. Как только домик здесь построит, э, абонемент не даже не здесь, не а его снесут в другом месте. Значит, абонемент, абонементная оплата будет. Очень высоко и недоступно будет пенсионерам и э, тем людям, которые... Это как минимум тысячи или две тысячи в месяц. Потому что там будет, может быть, сухая сауна, может быть, там хорошие раздевалки, может быть, там э, хороший, хороший тренажерный зал и так далее. Да, Это будет уже ограничено. Я считаю, что если это здание составляет пожарную безопасность, пожалуйста, пускай администрация пропитает из пропитки дерева, облагородит немножко, чтобы он выглядел получше, но сносить его не стоит. Если товарищи спортсмены с авангарда хотят значит, занимать места, представлять и так далее, тренироваться по-настоящему, пожалуйста, озеро свободное, можно делать отсыпку, можно делать еще что-то и строить отдельное здание. Но улучшать вот это, это массовость, это столько лет. Кто-то ходит год-два. Я вот, например, занимаюсь с 86 -го года, жена с 87-го. У нас по 10 лет э, полностью мы занимались там год-перерывом, потом снова занимались. То есть люди приходят и уходят, возвращаются. Дети, внуки. Я считаю, что вот это самое главное. Любительский спорт. Кто хочет заниматься по-настоящему, пускай занимается. Ну, Спасибо большое. Есть. Давайте я немножко все-таки просвещу вас по поводу всех этих федераций, потому что, смотрю люди не в курсе. На базе домика работают две спортивные федерации. Одна это федерация холодового плавания, она основана в 2010 году, возглавляет ее Сергей Иванович Корытов. Вторая федерация зимнего плавания города Бурманского, возглавляю я, по совместительности. Ну что я могу сказать? Как тот, кто возглавляет федерацию, то есть развивает спортивное движение в городе Бурманске, могу сказать, что нас этот домик вполне устраивает. Нам на той стороне домика не нужно. Почему? Причин очень много, правильно, то, что вы сказали. То, что, во-первых, нас мало. Вот если взять спортсменов по городу Бурманску, настоящих пловцы, ну и начинающих, наберется, ну дай бог, человек 30. Столько же мы потянем, предположим, каким-то соревнованием. То есть ну, человек 60-70 в лучшем случае. Это, кстати, очень хорошо видно по заплыву на день города, сколько человек есть. Вот, смотрите, у нас все получается на данный момент, ну, думаю, что под конец года вы все взносы заплатите, кто не заплатил, будет человек 250. Вот, то есть это получается где-то, ну, процент. Четвертая часть – это спортсмены. Вот И поверьте, что спортсмены тоже не хотят, в большинстве случае и никто мне об этом прямо не сказал, что он хочет на ту сторону и в новый дом. Спортсмены бы что хотели, чтобы им сделали? Сделали как в Петрозаводске. Ну, просто вам рассказываем про клуб Петрозаводск. Там такая же система: два домика, один домик работает все время, как вот предположим спортзал у нас, да, да, у нас также будет все. Вот, отдельные ключи всех у каждого. Второй домик работает по такому комендантскому часу, там с часу, например, до трех и все, больше он закрывается. И у них еще кроме того есть обычный Небольшой плавательный бассейн, который находится на улице, в котором поддерживается температура воды 5 градусов. Вот если нам такой город-бассейн сделает, то это будет действительно очень хороший вклад для наших тренировок. Потому что это будет, во-первых, безопасно для нас, безопасно для окружающих. Потому что, паси Бог, кто-нибудь, если мы делать будем большой прорубь, здесь или на той стороне, неважно, это провалится. Это запросто может быть. Чем больше прорубь, тем больше шансов. Вот, то есть нам, в принципе, большая прорубь не нужна. И место нас это вполне устраивает. Это я сказал от спортсменов. От любителей, уже... ну, от любителей, да, уже все слышали которых большинство, подчеркиваю. А как э, организация должна учитывать мнение большинства в любом случае. Так что наше общее мнение мы отразили... Она и была создана изначально для того, чтобы была доступна все масс Пусть люди пришли небольшие взносы, заплатили, и могут ходить. Тогда, когда удобно. После работы, до работы. Тогда, когда удобно. А не тогда, когда непограниченное время какое такое. <служие> так что... Они не ходят в поликлинику, не ставят в училище, в колонны, в полцентрах. Они приходят сюда. И только власть должна это все поддерживать и развивать дальше. У меня еще одна просьба ко всем вам, ну, сами понимаете, что собрание не останется без внимания. Соответственно, будут какие-то небольшие дёрганы руководственных организаций, и нам поверьте, будет больше Я очень прошу всех, здесь, это актив наш. Дописывается в журнал раз. Во-вторых, это касается старых членов организации. Послушайте внимательно. Кто вступил до 2014 года? Как и весь новые бланки. Пожалуйста, я всем положу в мужскую, женскую раздевалку, новые бланки. Пожалуйста, запомните их и бросьте в почтовый ящик, чтобы у меня были все ваши данные. И чтобы самое главное было ваше согласие о том, что вы решаете с ними работать. Потому что сейчас закон очень за это строго наказывает. А те, кто вступил давно, они ничего не подписывали, кроме такой простенькой бумажки. Хорошо, все меня услышали. И главное, еще платите, пожалуйста, членские взнос Не передавайте остальным, чтобы я видел, кто у меня входит. Потому что чем будет больше порядка, тем меньше списки мы будем подавать в «Авангард», а я вынужден подавать по 300 человек. Я просто объясняю, что ежегодно подаются списки в ангар, да, все кто ходит. Я вынужден подавать по 300 человек, там по 350 даже. Они считают, что у нас очень много, а на самом деле половина из них не ходит, потому что я не понятны. не ходит или нет. Я просто определялся к концу года, и этот список тех, кто платил, подавал, а остальные не ходят мыло. После к чему, что будет проверки. Нам их уже обещали проводить. То есть, все придет человек, с моим списком, посмотрят, вы есть, все хорошо. Вас нет, почему? Я не лепаю. Это плохо, нам минус ставят. Понятно, да, Все. И да. такая, вот у нас собрание собирается один раз Да, в Максимально приходили люди. Потому что приходят мало Это уже поверьте, мало, но... Я обращаюсь, прощаюсь. всегда ходили идут. ходить, чтобы мы не говорили. Да, пожалуйста. Мне кажется, это... Мне кажется, это э, не мнение только нас, Маржей, это мнение всех нурманчан. Потому что город Маржей, вот этот город Маржей, это своеобразная визитная карточка города. Это достояние города, это история города. Ну, я не знаю, туристы, принимающие, э, приезжающие туда, в Нурманск, в Нурманскую область, э, в первую очередь, э, помимо церквей, памятников и всего остального, э, считают долгом своим и интересам зарегистрируем, запечатлеть себя именно на фоне города, на фоне нас, маржей, зимний период, иностранцы, конечно, безусловно. То есть это достопримечательность. Э, Смотрите, вот сейчас, что будет дальше происходить, просто объясняю вам, что будет дальше. Вот это письмо будет пропечатано, моей официальной печати и завтра будет отнесено в администрацию города Мурманска. Мы там ждем какое-то время ответ. Ну, по закону положено месяц. Я, конечно, думаю, что все-таки они как-то к нам отнесутся с большим уважением и ответят сразу. Вот. И хотя бы по газетам и по телевизору мы увидим, что домик действительно остается. Если ответа не будет в течение ладов, пускай месяца, то мы что делаем? Мы? Эти документы, которые мы сейчас подписали, мы отправляем дальше, уже губернаторы. губернатору. Не получится губернатор отправим, значит, в Только так. Ну что, Александр, я за тебя Да. Вот <плат> здесь, Да. отсыпка. Вот, <плат> отсыпка. <плат> я знаю. Под этот <плат> дом. Туда самославную завозили с Ленинграда из карьера. Люди, и мы еще отбивал, да, и там разбивали, то есть и подсыпали. Ну, да, ну, надо, сами, да, да, то есть сами, да, ну, вот делали. У, у, было... было... у нас был да. водолаз, который да. вот этот дом чистит. Да. И этот кричал и делает. сейчас чистит. И, и сейчас у постоянно затрачиваются огромные деньги. деньги. На эти проекты тот ну, начал строиться. Проект. Вот мы встречались с властями, несколько раз с ними общались по этому поводу. И нам несколько раз было сказано властями. В частности, по-моему, если не изменяет память, Сыслоев говорил сам лично о том, что домик этот трогать никто не будет. И вот проходит время, нам никто ничего не говорит, тогда общественной организации, и появляется в прессе, как снег на голову, оказывается, уже идет проектирование по его переносу. То есть, а до этого заверялось неоднократно, что домик переноситься не будет. Опять же, задавали вопрос, а что будет с подъездом сюда с машинами? Сначала хотели перекрыть здесь парковку, чтобы реализовать этот проект свой. Теперь уже хотят и домик принести, понимаете, вот как, Вы понимаете? Ну, как они делают. Заверялось, неоднократно здесь говорилось, властями представили, что домик затрагиваться не будет. Он был в проектах прописан, нарисован, там какая-то была космическая станция нарисована в этом виде. А теперь, видите, уже даже здесь не, не собирается космодром строить. Это вот туда перенести. По, Вы... по, поводу када... Можно? Затронули по поводу кадастровой стоимости земельного участка. Я Юристов вы уже нашли. Собственно говоря, я занимаюсь такими вопросами и знаю, что, да, кадастровая стоимость земельного участка, именно кадастровая, она значительная, она очень значимая, но согласно постановлению правительства в Нурманской области оно существует. Если произвести оценку земельного участка, участка независимыми экспертами, которые тоже существуют и есть в наличии, эта стоимость уменьшается в разы. То есть это будет рыночная стоимость. И вот по этому постановлению, о котором я сейчас сказала, за 15% от рыночной стоимости может собственник выкупить земельный участок. Это очень интересно и очень весело многих пользователей действительно была береговая линия. Но это была отсыпка, это совершенно другое. Этот вопрос можно также решить, да, да, еще да. будет меньше. Ну, да, все, да. все деньгами изменяются. Это как бы целое как направление стоит. жизни столько, города Мурманска. 6 миллионов, извините То есть, уникальная как бы вещь. То есть, подобные школы есть, конечно, в других городах, но и так много. Если нужно, значит, будем выкупать. Выкупим, и все. И никаких 6 миллионов. Подешевле.